Всем привет, из Питера. Это канал Водовый стрим, и мы рассматриваем весь пакет новых оперативников. Сегодня в нашем обзоре мы рассмотрим штурмовика Корсар. Как вы знаете, я сейчас нахожусь в отпуске Питер Москва, так что под рукой только старьете ноут, поэтому сори за картинку, но суть важнее обложки. Поехали. Но перед этим немножко рекламки. Хотел бы напомнить, что перейдя по ссылкам под видео вы получаете скидку в 10% на с сайта всемайки.ру. На сайте внутри сотни тысяч дизайнов не только майк, но и толстого, к кружек, шапок, да чего там только нет и все отличного качества. Димас рекомендует. Кстати, скидочки плюсуются. А если не нотит то, что вам надо, всегда можно создать свой дизайн. А вещи от всемайки.ру вы получаете плюс 100 к скиллу. Все обожают штурмовиков, но как ни странно, новый штурмовик не вызвал такого же атажа, как Кит или Монг, и сегодня мы разберем, заслуженно это или нет. Стоит его брать или лучше пройти мимо и ждать его до перуна за серебро. За что же так не взлюбили многие корсары, я думаю в этом виноват волк. Как по мне, корсар зайдет на ура любителям кошмара и рейна, а вот тех, кто любит волка, спешу расстроить. А тоже тем, кто любит волка, нравится всегда исключительно только волк, и это по моему уже не лечится, ладно. Первое, что хотел бы сказать, наш пират явно заточен под ПВП, об этом говорит как минимум его обилка, да и спецсредства на это намекает. Кстати, возможно в непопулярности виновата недоработанное спецсредство, как я думаю, и количество магазинов, которые оперативник берет в бой. Но все по порядку, и для сравнения возьмем двух наиболее популярных, по моему мнению, оперативников. Это Волк и Рейн. Давайте немножко ТТХ ствола, а потом более подробно будем разбирать уже оперативника, как им играть и что делать. Урон в голову с броней 25, волк и рейн 24. С падением урона на расстоянии будет 18, как и у волка, между прочим. А вот в тело у нас 13, на дальняк у нас 9. У того же волка в тело 14, а с дальней дистанции уже 11, что на 2 больше. Но в плюс Корсару идет то, что опустошает он магазин свой за 2,7 секунды приблизительно, что быстрее, чем у Волка, и находится на уровне Рейна. Если судить по манекенам в тренировке, то для уничтожения манекена нам потребуется 6 выстрелов в голову, как и волку с Рейном, а вот при стрельбе по голове нам требуется всего лишь 3 выстрела против 4 у Волка и Рейна. Делаем вывод. Эффективная дальность стрельбы для нас это ближняя и средняя дистанция. Странная вещь, но, как по мне, цифры говорят в пользу Корсара, что противоречит мнению большинства, с кем я лично разговаривал и читал на форуме, и кто утверждает, что Корсар Волку не соперник. Все жалуются и считают его слабее, но при стрельбе ствол, между прочим, задирает чуть меньше, чем у Волка и контролирует отдачу, кстати, не так уж и сложно. Скорострельность выше, чем у Волка, и по факту в прямой перестрелке шанс перестрелять Волка Рейна довольно-таки высокий. Я бы даже сказал, это еще кто кого передамажит. Если честно, то хоть убей, не понимаю, за какие такие заслуги народ не взбил корсара. Все может быть дело в его обилке и спецсредстве, ведь ствол-то у нас хороший, за исключением того, что у нас всего 4 магазина, что маловато для штурма. Я понимаю, на Рейне и парка это хоть как-то оправдано, но зачем Корсару не додали один магазин, непонятно. Боялись сделать его имбой? Ну, глупо по факту. Так что мы получили незаслуженное небольшое голодание в виде патронов. И это, между прочим, очень печально. Особенно это чувствуется в процессе прокачки. Ведь мы начинаем бегать с тремя магазинами, а это боль и страдания. Напомнила времена прокачки Штерна, где патронное голодание это норма. В общем, данному штурму явно стоит добавить еще один магазин. Услышьте меня, пожалуйста. Это, блин, штурма? Алло. Бегать каждый раз с киящиками это такое себе удовольствие, особенно в ПВП. Очень отвлекает. Как по мне, патроны это единственный минус у ствола. А, но только если еще прицел. Понимаю, две точки это исторично и правдоподобно, но многие путаются, хотя все дело привычки. Далее, мелочь, но приятно. Нам дали возможность быстро сменить оружие. Это экономит секунды, что в ПП дорогого стоит. Ну и как бонус, наш пистолет, который накладывает кровотечение. Кроток слабенький, конечно, всего один урон раз в секунду, на 3 секунды. Мелочь, но все же приятно. В хп и броне все стандартно, не будем тут долго останавливаться. Хотя а вот эта фраза для тех, кто считает, что данный штурмик очень медленно бегает. Мои замеры в скорости показывают, что фактически, не то что фактически, а разницы нету между скоростью бега у волка и скоростью бега у того же Корсара. Например, Рейн, как по мне, бегает даже медленнее, чем Корсар. Ну, соответственно медленнее чем волк поэтому я считаю что данный хейт по этому оперативнику немножко незаслуженный и немножко предвзято отношению у игроков скорость бега спринтом и простая у него и волка одинаковая поэтому на этот счет можете не переживать любые фланги любые обходы этому оперативнику тоже подвластны довольно таки неплохо давайте рассмотрим наше спецсредство и обилочку оставим на потом по спецсредству мы обладаем зарядом С4 с детонатором. Идея прикольная, но очень малая дальность полета С4. Явно надо увеличивать дальность броска. Не как гранат или подствол, конечно, но не на эти жалкие метры, которые есть у нас сейчас. Возможно, после этого спецсредство заиграет немножко по-другому, или точнее будет более играбельно. По факту мы имеем ситуативную взрывчатку, которая сложна в реализации. Да, можно творить прикольные вещи, там, заминировать труп товарища, или подождать, когда начнется за него драка, и подорвать ни одного, а сразу двух. Или пропустить шот шотного оперативника и подрывать следующего за ним фулового, или наоборот, кому как больше нравится. Но еще раз скажу, это ситуативно и тяжело в реализации, в отличие от постола волка или гранатрия, которые более полезный. Минусом также отнесу невозможность подорвать С4 во время полета. Да, конечно, это мало когда пригодится, но я бы такую возможность все-таки вел, ведь после броска детонатор у нас сразу появляется в руках. Нет-нет, но -нет, ну, может данная фишка выстрелит. Еще спецстресса можно, конечно, подвесить к потолку, но тогда урона будет очень мало. Так, пока впечатление двояки, но не стоит расстраиваться. Перейдем к тому, что делает каждого оперативника индивидуальным, и возможно кто-то со мной не согласится, но я считаю билка Корсара не такой уж и бесполезной, хотя и прям очень важной тоже не назову. Способность нашего пирата «Черная метка». Очень пакостная способность, которая будет бесить вашего противника. Начнем с самого простого. Наша способность вешать метку на ближайшего к прицелу противника и слушайтесь вне зависимости от дальности. Хоть с начала боя вешать через всю карту и отслеживает одного врага в течение 30 секунд. По факту мы будем всегда видеть одного из противников до тех пор, пока сами не снимем метку, либо она спадет сама через 30 секунд, противника убьют или с него будет снята метка способностью, что могут сделать «Ой, как мало» оперативников. Жаль, что метка видна исключительно нам, но никто не мешает делиться данной информацией с командой. Так, но это еще не все. Как мы все знаем, 15 улучшение всегда несет в себе бонусы и корсар не исключение. На 15 улучшении мы получаем возможность добавить к нашей метке негативный эффект в виде блокировки возможности вылечить оперативника, на которого висит метка, плюс временно блокируется возможность использовать метпакеты. Если вам на первый взгляд показалось, что это фигня, то вы явно ошибаетесь. Бегать 30 секунд подсвеченным, да еще и не иметь возможности подлечиться, это времена им будет жестко. Ведь 30 секунд для ПВП это не так уж и мало. Особенно если метка висит на каком-нибудь штурмовике, который может оббежать вас незаметно с фланга. Да, конечно, на ближней дистанции данная метка не очень эффективна, но с другой стороны всегда можно увидеть, когда оперативник перезаряжается и на этом его подловить. Либо когда он смотрит в другую сторону, что может сказать вам о том, что можно забежать в спину. Ну подсвет он и в Африке подсвет. Смотрите, помимо того, что противник не может вылечиться и стать более полезным, так еще боевой дух у него будет подорван. Представьте, как будет пригорать у противника от того, что он бегает и не может подлечиться. А это бесит, когда чувствуешь себя немного ограниченным. Это как снимать свитер застряла голова. Вроде ничего страшного, но жутко бесит и выводит на нерву. Так что от этой метки страдает еще и моральное состояние противника, А это нам только на руку. И совет. А бывают ситуации, когда хочешь переставить метку, для этого не надо ждать, когда поставлена метка закончит свое действие. Во вторном нажатии мы снимаем метку, и чем раньше ее снимем, тем меньше будет откат. Максимальное время ожидания отката способности 40 секунд, если метка сама перестает действовать. Кстати, если противник, на котором висел метка, убит, то способность автоматически уходит на КД. Ну очень, блин, удобно. Здесь, конечно, они молодцы. А в чем они накосячат, так это в описании этой способности. Если посмотреть описание отката способности в игре, то там будет стоять цифра в 10 секунд. Да, это правильная цифра, но только в том случае, если мы поставили метку, тут же убили противника и пошел моментальный откат. Либо мы поставили метку и тут же ее отменили. Тогда да, 10 секунд. Но если способность отработала полноценные 30 секунд, то откат у вас будет 40 секунд. Про это стоит не звать. Так что данное описание в игре действительно хромает и его стоит поправить, потому что она вводит в заблуждение. Ну давайте же подведем итог всего того, что мы услышали в данном обзоре. Лично мое мнение, что оперативник получился довольно-таки интересным и незаслуженно, незаслуженно захитенным. Потому что все ударились почему-то в Монка, почему-то все ударились из Китай, и немножко на этом фоне потерялся данный штурмик. А штурмик действительно заслуживает внимания. Ну, лично мне он понравился. Хорошая скорострельность, неплохая точность, хорошая скорость бега. И, блин, ну не знаю, мое личное мнение, если вам нравится Рейн, если вам нравится Кошмар, то данный оперативник, ну личное мнение, вам тоже понравится. Потому что он, по моему личному ощущению, похож на геймплей этих двух оперативников. По факту мы имеем все, что нам надо для нагиба. Хороший ствол, хорошая скорость перемещения, прикольная обилка и интересный геймплей в совокупности получается из всего. Единственное, да, наше спецсредство немножко ситуативно и не всегда будет ролять. Но его надо реально подправить, тогда будет все хорошо. Поэтому мое личное мнение... Этот оперативник стоит того, чтобы его купить А если вы любите играть на волке Ну, лично, блин, мое отношение к волку Он очень скучный Он очень скучный и неинтересный геймплей Он простой, как 5 копеек Ничего интересного в геймплее в этом нету А этот оперативник, те же там Рейн, Кошмар, там Волк, Перун Они дарят какие-то что-то новое, что-то интересное и необычное, в отличие от того же простого, счет, повторюсь, как 5 копеек. Единственное, что мне не нравится, точнее две вещи, которые не нравятся мне в этом оперативнике, это еще раз повторюсь, это патроны. Потому что патроны очень быстро заканчиваются, 4 магазина очень мало. Они, ну просто неоправданно малое количество. Еще раз повторяю, Рейн, да, Рейна, я понимаю, у Рейна есть спарка, там быстрая перезарядка между вторым и третьим магазином, да, это оправдано. Но в данном случае это неоправдано. 4 магазина за что, почему? Я считаю, надо отдать пятый магазин, и мне кажется, его все-таки его дадут, потому что это геймплей не поломает, но оперативник будет более играбельный. Потому что в начале прокачки нам приходится действительно немножко пострадать, пока мы не откроем четвертый магазин. И тогда будем страдать ну, чуть меньше, чем до этого страдали. Но еще раз говорю, спецсредства тоже надо немножко делать, хотя бы увеличить дальность броска. Хотя бы дальность броска. Тогда будет все классно. По мне этот оперативник получился более стабильным в плане покупки, чтобы он понравился, в отличие от того же перуна, да, который может многим не зайти, его обилка, его геймплея. А этот оперативник более стабильный, мне кажется, он понравится. Личного мнения, покупайте вы не разочаруетесь. Ну а с вами был канал ВДВ Стрим. Спасибо, что посмотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А если что-то не так, пишите в комментариях, обсудим. Пока-пока, увидимся в рандоме.